Зашел в Да ну нахуй. Ну, ч... он Через дым стреляют, чему. Да, ёбану, Богдан, я от тебя не, не ожидал, блядь, ее. А это кто такой? Да он такой чему, блядь, просто в зиге стоит, блядь, дым кинул и стреляет в дым просто. Защитите да?